программа эльза рекомендует поснимать кучу всяких делов стойки стабилизатора вот на самом деле ничего не надо открутили призывные пластины вот он ходит свободно бродит расщелкиваете одной рукой не получится расщелкиваете вставки и вставляете все делов, буквально, не знаю, минут на 10-15. Вот эта часть пластиковая, вот эта резина, ну, конечно, дубовая, как... ну, в общем, дубовая. Посмотри. Может так и должно быть. соединяется зажимчик. Но это надо соединять уже на ней. Иначе потом не рассоединить. Угу. Добро, видим старую, стертую. Стук на поворотах был довольно таки интересный, точнее могучий. Вот новая. Видите, разница. Старая новая. Стук отдавался глухой, непонятный непонятно диагностируемые но суть я думаю что будет в этом разница вот так, в объеме очевидно ну да сесано они неплохо даже если смотреть по вот этой канавке угу. и тут сколько осталось канавки стойки стабилизатора вот они Ключ на 19 Снимаем стабилизатор. Открутили стойку ключ на 18. Можно и 19 попробовать, но он закисает. Лучше все-таки 18. -м. Желательно почистить стабилизатор, потому что тут появляется куча всякой коррозии. Вот они протертые были. задние я менял, там коррозии не было. Там чисто белый металл был. Потому что они... Еще раз щелк. Имейте в виду, меточки есть желтая, оранжевая, зеленая и так далее. Стояли зеленые, купили вообще без меток, не подошло вообще на сантиметр. Оно не сходится. Потом купили Чуть раньше показывал Желто-оранжевые Они подошли Сели как родные Имейте ввиду Вот эта штука Должна соответствовать Конкретно для этого Автомобиля Подошла вот эта штука Стоимостью 660 рублей Ну по моим ценам Открутили Закрутили стойку стабилизатора сняли стабилизатор вот парни поставили резинки нафиг имейте в виду про вот этот желто-зеленый цвет кому что интересно ищите информацию в интернете потому что в этом месте я